Итак, куда не стоит укладывать деньги? Всем привет, меня зовут Макс Риск. И первый вопрос, куда не стоит укладывать деньги. Я думаю, что это депозиты. А, ведь есть доллар, доллары, эволюционные доллары, это получается криптовалюта. Первое, что на мысль это биткоин, эфириум, донткоин и разные коины. Биткоин это да, просто коин. Все. Это как доллар. То есть это халява биткоином нельзя не обмануть их не заработать так быстро тут нужно как-то их получить вот грубо говоря а вот насчет депозитов то за новые там каждый год как-то уменьшают депозиты дрянь ну, сейчас как-то начнем массово уменьшать депозиты. Напишите в комментарии, пожалуйста, сколько у вас депозитов, куда вы заходите? На свой там кошелек, проводский банк, свой банк. Например, монобанк, R24 и так дальше. Альфа-банк, Россия, Украина там тоже включается. Вот. Николбанк, наверное, там есть. Депозит там точно нету. Там просто брокерский счет нужно открыть. Вот. Куда не стоит инвестировать депозиты? Давай тогда приходим к следующему месту. Второе. Способы, в общем -то. Куда не стоит инвестировать? Новые способы. 8 опасных способов. Куда не стоит инвестировать? Итак. Это у нас... инвестиция. Дорогие криптовалюты. Это хорошие инвестиции. Так что я их не беру. Облигации. Вот это под вопросом. Инвестировать ли облигации? Именно выбирать тот облигации, который нужен. Как сейчас кризис, так что компании не сами хотят контролировать. Вот когда не будет кризиса тогда может покупать. Когда сейчас кризис, тогда не стоит. Это такое мнение. Пиши свое мнение в комментариях. Переходим на следующий способ. Третий способ. Куда не стоит инвестировать? они стоят влажные деньги это в банке да просто чтобы они висели можно хотя бы взять криптовалюту как говорят миллионеры 25 процентов вложим или 50 процентов и все меня там кошельки. в принципе можно а потом когда будем ее нужны там какое-то лечение или какую-то машину квартиру то можно ждать когда он хоть вырастет или минус, или плюс себе, ну они главное, что они сохраняются. В безопасном месте. Заходите на официальный сайт, я сейчас зажжу официальный сайт биткоин, я ему там в Стинге хожу, да? Но я не стоил э, делать это. Не, не стоять не, не рекомендую, ведь не такое уж будущее сейчас. Вот кто будет в тогда есть такой шанс бить. На земле сколько то у нас будет? 10 миллиардов людей. Скоро говорят э, аналитики. 15 миллиардов, 20 миллиардов. Вот тогда есть такая официальная. Пока она такая одновременная. Временная. Но она официальная. Как э, банки. Лучше, наверное, чем банк. Ведь... Э, это, не, ну как лучше? Даже не лучше. Ведь если биткоин упадет, то и кошелек закроется. А вот и точка. Вот это самая главная ошибка. Стоит ли инвестировать в криптовалюту, Ведь... Э, Никто ей не управляет. Сайт. Кто создал кто? Тогда вопрос. Вот напишите. Вы знаете, кто создал сайты криптовалютные? Биткоин хотя бы. Это главный вопрос. Стоит ли инвестировать? Безопасный способ, куда инвестировать, я уже говорил. Справа, слева, справа, справа. Какие будут подсказочки и ролики? Можете найти Макс Риск, инвестиции И по подробнее Куда стоит вложить безопасно Я думаю вы найдете Если не найдете напишите прямо под этим роликом Куда инвестировать чтобы было безопасно Я вам скину ролик И возможно немножко напишу Я не писатель Поэтому пару слов напишу Четвертый способ давайте только то Марокко Четвертый способ, куда не стоит инвестировать? Реально жизнь давайте вернемся чем интернет. Вот Да, было бы круто, что появится новый транспорт, где подешевее. Подешевее вообще там. Например. Ну, хотелось бы, да? Чтобы летающие какие-то еще ну, как-то магнитом они какие-то сияли внизу ну, можно даже не сиять такие канал класс они как-то сила притяжения есть такая штучка магнит как-то на дорогах внизу хай, магнита, э, э, э, э, э. Или как будет магнита или как-то у нас притяжение отталкивающего нужно какой-то магнит или как там по химии это все сделать дороги да нового ну, хотя бы для эксперимента и машину, которая против этих, этих так скажем. отталкивающих ресурс. И, грубо говоря, машина летает, типа того. Скажут, вау, как это так. А это химия и физика. Ну, можно говорить, физика, летающий аппарат, хай, будет. Как она бы называться. Потом не тащим, можем появиться в будущем. Если меня уже не будет. Когда ролик останется. И знаете, что таким способом они сделали. Вот, что я могу передать вам, если вы в будущем? Это очень классный вопрос. Если у вас криптовалюта выросла, то инвестируйте туда. Я не знаю, что там будет. Машины, физика, очень будет глобальная. Так что изучайте подробности. Возможно, что откроете. Пишите в комментариях, что вы теперь создадите контента, что вы снимаете. Если меня не будешь, то тогда самый интересный вопрос. Летающие машины будут. Ну, они не будут сразу летать, сразу. Есть такие препараты, сразу летают. А вот тогда вопрос, почему они дороги не делают? Ведь дороги делают. Хай тогда с тенизу поступают. Туннели ходят делают? Не-не-не, туннели опасно, что такое. Или потом сцепится все это. Зачем это нужно? Чтобы люди не попадали в аварию. Все, все, это мы сказали. Продолжаем способ... Про будущее тоже хотел бы сказать. Поэтому пишите. Скажи про будущее. Что будет в будущем? Я что, наверное, чувствую, что я знаю. Поэтому пишите лучше, чтобы я вам немножко ответил.